сажать тропические растения сегодня в моем видео тропиканка папая. я ее не хочу оставлять в маленьком таком горшке на зиму я хочу ее пересадить вот в такой контейнер вот такой контейнер садовый это же дерево то есть я хочу, чтобы она нарастила себе корневую систему хорошую. И в будущем хочу все-таки дождаться плодов. Мои папайи ну, примерно 10-11 месяцев. То есть еще нет года, но скоро уже будет. Она у меня цвела, но плоды она мне не завязала. Может быть еще и с переездом связано. И сейчас еще у нас на носу зима. Солнца не хватает, прям пасмурные дни стоят. И вот она скинула бутоны. Но тут вот бутоны у нее есть, очень много бутонов. И идет такой бурный рост. И я все-таки хочу ее посадить больше, чтобы она вот именно сил набрала. Да, совсем забыла уточнить, что я ее вырастила сама. Из семени. Из семени вырастила сама. Было три семечки, вот одна проросла, но она такая хорошая. Листья, конечно, у нее прям вообще большие, вот больше ладошки моей руки, кисти несколько раз. Ну вот я ее пересушила, папайя не любит, когда тут болото, у меня вот вообще сухая-сухая почва. Вот. Сейчас я ее отсюда, ну я думаю, что она, посмотрите, вот видите как, вот. Корни уже пошли у нее вон куда, если вам видно. Тяжелая. Ну, вначале я подготовлю все-таки сейчас грунта насыплю в новое кашпо ей. Ну, кашпо такой вот. То есть я специально такое, не стала ей посуду никакую покупать. Вот в таком контейнере она у меня будет расти потому что я в будущем, может быть, ее еще и более большой пересажу. Здесь у меня вот перлит, и добавлю я ей, это садовая земля, она у меня с перегноем, очень такая воздушная. И папайе как раз это понравится, потому что ей, конечно, лучше с перегноем почву, из-за того даже, чтобы она вытягивала плоды. Я, конечно, еще не могу определиться, кто это у меня, девочка и мальчик. Ну вот сейчас меня он меня зацветет, когда я посмотрю, посмотрю цветок, что у меня там внутри. Мне просто один из подписчиков уже написал, как определить пол по цветку, так что буду пробовать. Спасибо. конечно, я буду это снимать все на видео и с вами советоваться. Ну вот на пересадку растений очень много земли уходит. У меня вот просто мешок был полный. Вот эти мешки, можно сказать, строительные. Он был полный у меня. И вот уже все, заканчивается. Надо ехать еще за одним. Мы просто припаслись, у меня мама припасла мне и стоит, ждет меня еще мешок один, землей. <сёк> ну что, я вот здесь вот на дно, а, здесь, конечно, дренажное отверстие хорошее, вот там на дне такие большие дырки, я туда бросила пенопласта немного, ну, чтобы оно совсем как бы было, не стала его мелко тоже делать, и сейчас... Вот это вот такая рыхлая почва, хорошая, но тут же перлит еще. Я буду насыпать сюда грунта. Ну, думаю, можно, наверное, из тазика даже. Ох. Перлит стал высыпаться, конечно. Ну, вот у меня плохо, конечно, нет сеточки никакой. Сеточки нет. Ну, она когда уплотнится, все равно она не будет так высыпаться земля. А сейчас она еще и сухая добавок. Ну вот тазик маленький земли ушел. Сейчас я буду ее отсюда доставать. Буду ставить. Ох, тяжелая. Вот. Много насыпала. Немножко нужно раскрести. А, вот так вот хорошо. То есть, вот эту часть я не буду присыпать. Вот так вот немножко ее... Здесь все корни. Я даже ничего убирать не буду. Я просто сейчас добавлю земли и все. Здесь хочу ее почистить. Потому что нежелательно вот этот стволик углублять. Сверху я земли добавлять не буду. уже так оставить. Ну вот. Ну В принципе, по бокам там и не так уж и много. Не такое уж большое расстояние. Как бы она сейчас, я думаю, вообще попрет у меня... Сюда еще. здесь у меня еще с перлитом перлита на дне много Сейчас я его с еще поливаю я ее по мере пересыхания я ее сильно ее главное не перелить Парить. хоть это и тропическое растение но поливом нужно быть аккуратным ее лучше лишний раз опыскать. Я ее подкармливаю. Подкармливаю фертикой. Фертикой люкс, потому что оно того удобрения подходит так, как цветочным культурам. И тоже овощным тоже подходит. Ну, в вот общем, культурам, которые тоже плодоносит. Она в форме вот этого вот горшка старого так вот и стоит. Он просто камнем у нее. Конечно, очень интересно самой выращивать. Всякие такие вот эмзотические растения. У меня вот уже авокадо такой большой растет. Тоже сама вырастила из косточки. У меня есть видео. Кому интересно, можете зайти посмотреть. Он у меня еще и цвел. Также я и гуанабану прорастила, тоже сама из косточки. Очень интересно. Ну вот, ей тут прям вообще красота будет. Сейчас только осталось ей найти какую-то большую такую тарелку, чтобы поставить ее. И все. Ну вот посмотрите, какой у нее стволик. Толстенький такой. Она же еще молодая. Такая коренастая. Она невысокая. И вот у нее листья такие как бы красивые. Даже если она вдруг плодоносить не будет, то она очень декоративно смотрится. Правильно, что экзотика. Но сейчас я ее полью теплой водичкой. Ну, наверное, тоже ей опрыскаю. И поставлю... Она у меня стоит... Возле окна света ей хватает, и также досвечивается еще и лампа. Сейчас я ее полью и поставлю на место и покажу вам. Поставила. То есть она у меня и до этого здесь стояла тоже. Здесь светло. Он ну, у нас сейчас просто уже дело к вечеру, и идет целый день снег. Я и приготовила водички теплой и ее полью. Я ее полью хорошо, потому что она у меня была пересушена очень. Вот так достаточно будет. И сверху я ее немножко преснула. И вот такой вот контраст папая, а за окном снег. Но ну, не бойтесь заводить таких себе тропиканов. Мы живем вот в Сибири, и все прекрасно растет. Увидимся в следующем видео.